Привет! Прошел уже целый год с начала кампании и 10 с половиной месяцев с момента открытия нашего штаба в Санкт-Петербурге. За это время мы организовали три крупнейших политических мероприятия за последние годы. 26 марта, 12 июня, и 7 октября. Без Россия, без Россия, без Россия без Подготовили и отправили бесчетное количество апелляций и жалоб суды второй инстанции «Европейский суд по правам человека». Выплатили более полумиллиона рублей штрафов. Раздали сотни тысяч газет и листовок. Подали более двух с половиной тысяч уведомлений о проведении массовых мероприятий. В том числе и о так несостоявшейся встрече с Алексеем Навальным. У всей нашей с вами несметной работы была одна цель. Донести до людей, что перемены возможны. Это наше священное право и обязанность требовать их. Но это не подведение итогов года, как вы могли подумать. Самый важный момент уже совсем близко. 24 декабря состоится собрание инициативной группы по выдвижению Алексея Навального в кандидаты в президенты России. Городские власти, вместе сросшимся с ним Смолинским судом и судьей Матусяк, чинили нам препятствия на протяжении всего года и в этот раз решили не оставаться в стороне. На вопрос фонтанки о проведении встречи они дали следующий комментарий. В любом случае, законодательство о выборах не дает преференций на организацию митинга. К нам ранее поступала заявка на организацию в указанном месте митинга на 15 тысяч человек, однако мы предложили активистам другое место, так как в этом запланировано культурно-массовое мероприятие. На эту тему очень колко в свое время выразился польский сатирик Станислав Ежелец. Незнание закона не освобождает от ответственности. Зато знание... Запросто. Законы мы прекрасно знаем. А потому даже не сомневаемся, что дорогой нашему сердцу комитет прекрасно понимает, о чем говорит в своих пресс-релизах. Именно поэтому мы его спрашивать даже не собирались. Это не митинг, это собрание избирателей. Минимум 500 человек должны собраться вместе и заявить о движении кандидатов в президенты России. Этими людьми станем именно мы с вами. 24 декабря 2017 года, в полдень, мы встречаемся на Марсовом поле. Не забудьте взять с собой паспорт. Увидимся, граждане.